Здравствуйте, дорогие наши подписчики. Сегодня я, как всегда, хочу вам показать быстрый завтрак. Вот, я обожаю этот завтрак, и он очень вкусный. Мы берем картошку, которую порезали кубиками. Для этого нам еще понадобится укроп. Я его достала из холодильника. Масло. Соль. Соль и перец. И перец. Порезанную картошку засыпаем в кастрюльку. Заливаем горячей водой. Только что скипела водичка. И вот у соли добавляем. Я беру вот так вот чайную ложку и. Сейчас картошка быстро сварится. Потом мы сольем водичку, добавим масло, укропчика, поперчим, и будет очень вкусный завтрак. Главное, почему я все время, почему я заливаю горячей водой, потому что она быстро нагревается, и картошка получается вкуснее. Ну а пока картошка у нас сварится, я расскажу вам дальше о наших ингредиентах. Наше масло мы положили, чтобы оно немножко подтаило. Ну, стало мягким. И укропчик дожидается, когда он полетит в картошку. 15 минут, и наша картошка готова. Сюда мы теперь добавляем 100 грамм масла. Масла много никогда не добавляют, поэтому не надо жалеть. Вот, 100 грамм масла добавили. Добавляем укропчик, который мы подготовили. И сейчас мы его все перемешаем. Вот, перчик. Немножечко бульона. Бульона ну, буквально где-то столовая ложка. Вот. И я, конечно, везде бросаю лен. Я вам не сказала, но лен я добавляю, ну, где-то буквально щепотку льна. Лен не мешает, раскрывает вкус и вместе с тем очень полезен на кишечник. Добавляю лен. И сейчас все это перемешаем. Закроем крышкой и перемешаем. Я перемешиваю вот таким образом. Можно еще ложку взять. И вот такая вкуснейшая картошка. Очень вкусная, очень полезная. Готово. Можно завтракать. Приятного аппетита. Сливочное масло должно быть мягким. Поэтому мы ложим, чтобы оно подтаяло.